I don't know. Дорогие друзья, стартует шоу-матч Польша-Россия. Польша начинает в обороне. Россия будет атаковать. И посмотрим, как получится сыграть первую половину полякам. Насколько удачно получится. Ай, простите, простите, господи, я забыл. Ножи за сторону сначала нужно сыграть. Я уж просто отвык немножечко с uh, Counter-Strike 1.6, в котором в последних матчах ножей за сторону не было. И поэтому, да, я думал, что это уже лайф. Нет, нет, это ножи за сторону. Ну, по ножам пока что все не так хорошо самом деле у ребят из России, но Антошка в целом имеет неплохую позицию, потому что, ну, соперникам будет неудобно спускаться вниз, а, поэтому посмотрим. Не в обиду, Александр, но я болею за поляков. Баха, да ради бога, болейте за кого угодно, меня это ни в коем случае не обижает, потому что, ну, каждый человек имеет право а, болеть за команду, которая ему симпатична, ну и вот, к вашему счастью, Польша выигрывает ножи, прав выбор страны за ними, ну, наверное, можно увидеть стей, Вероятнее всего. И, да, поляки начинают в обороне. Ну и немножечко о составах. Бэктейк, Смоджо, Гепард, Волсин и Икс, Дэ, Стик за коллектив из Польши. Ребята из России. <кхм> Ребята, представляющие Россию. Это Гоша, Език, Антошка, Потрошитель и Матвейка. Вот такие вот замечательные у нас сегодня десятка воинов, которые будут на полях Counter-Strike отстаивать Честь, наверное, своей страны, если можно так высказаться. Потрошитель. Энтри-фраг по XDSing... X... XTing, короче. Как-то стиг. Буду просто его стиг называть. Так, наверное, будет поудобнее. И вам, да и, в общем-то, наверное, мне. А, ну и начинается выход от российской пятерки на точку замечательную. Ой-ой-ой-ой, простите, мои дорогие друзья. Свернулся у меня КС. Господи, боже мой. А, отвык. Вот что значит отвык. Я давно не комментировал КС-GO. Отвык от управления. А, так вот, выход на точку Б состоялся. Ситуация 3 в 1. Гепард последний. Его пытаются прессинговать сразу три соперника. В результате один из них получает по голове. Но потрошитель делает квадрокилл, дорогие мои друзья, в этом раунде. Счет в матче становится 1-0 в пользу России. Именно россияне открывают счет по... Взятым раундом, увы, поляки вынуждены проводить форс-бай, и это вполне себе очевидно, в общем-то говоря. Почему они решили форс-бай сделать? С точки зрения обороны на этой карте, ну, форс... Force против э, не самого, так скажем, застоявшегося бая у игроков атаки. Это вполне себе вменяемое решение. Ну, опять же, как лично, на мой взгляд. Волсин почти, почти сумел сделать минус. Э, запушил весьма неплохо. У Гоши оставилось 20 хп. А вот вам, пожалуйста, Стиг. Первый минус от Стига. Второй минус от Эзика. Разменный. Ситуация 3 в 3. Но пока, конечно, сложно говорить о каком-либо преимуществе, однако на точку «Б» игроки атаки уже, ну, собственно, худо-бедно, но прошли. Минус от «Гепарда» по потрошителю, не самую удачную позицию выбрал сейчас э, игрок из России. хорош что от «Матвейки». «Матвейка». «Матвейк» стреляет с «МАК-10», меняет «МАК-10» на «МП-9». Девайс более мощный... Но не летит с этого девайса вообще никак. В результате Смоджио делает минус по Матвейке. И счет в матче становится 1-1. У нас какая-то прям борьба, да, сейчас, судя по всему, будет развязана. Потому что поляки берут форс-бай. Теперь уже у ребят из России нету а, денег на какие-либо, так скажем, а, ну, нормальные девайсы, да. Все-таки форс, они ответные тоже могут сделать и... Но я бы лично не рассматривал, на самом деле, такой вариант. Потому что это как биться об стенку. Потому что у игроков обороны, очевидно, сейчас появляются нормальные девайсы. И формилку, которую выбил с Моджоу, они точно выкинут. Поэтому там будут калаши и... Калаш один, простите, и эмки. И естественно... Ну, простите, фармилку не фармилку, вернее, засейвил Смоджу, он засейвил, засейвил калаш. Ну, в общем, открываться с фармилками под полноценный бай, это не самая лучшая затея, играя именно в атаке. Ну, а пока что Стик э, делает два минуса, минус один от Волсона. Стик еще один-второй, еще один-второй, боже мой. Во-первых, не второй, а третий, конечно же, но это уже третий, короче, да, минус от него Смоджу. Накидывает флешку и в надежде, что увидит здесь соперника, открывается никого не найдя. Но последним остается Эзик. И вот тут у Эзика фиаско, так если можно так сказать. 2-1, дорогие мои друзья. 2-1. Поляки врываются вперед. Перевес пока что, конечно же, номинальный. Что говорить здесь? Четвертый раунд встречи пока что только играется. Какой может быть здесь перевес? Но все-таки, опять же, нужно быть справедливым. Пока поляки впереди. И вот ответный полноценный бай от коллектива из Российской Федерации. Посмотрим, что там ребята на этот раунд придумали. Увидел стик своего соперника, торчащие ножки своего соперника, если быть более конкретным. Ну и моментально, конечно же, справляется с потрошителем. Потро открылся под точку Б. Ну, очень неудачно. Я бы даже, наверное, сказал архи-неудачно. Ну, здесь попытка расстрела друг дружку. Непонятно вообще, кого сейчас пытался убить игрок обороны Волсин, дабл кил на меду. Ну, тут, конечно, раунд максимально неудачный в исполнении россиян. Эзик, минус Моджио, но забирать еще нужно огромную толпу соперников. В дыму, кстати, у нас здесь притаился хитрый поляк. И этот поляк Гепард. Ой, ой ой ой ой не зачекал Гепарда Антошка. Ну и, естественно, из-за этого отправился в следующий раунд. А Гепард уже разжился калашом и вновь у нас остается в соло один единственный... Э один единственный игрок команды из России. Его находит Стиг и в результате этот 3-1. Но же к Нави пришел конец, потому что вмешалась политика и хрень. Я в какой-то степени согласен, да, наверное, действительно... Плохо, когда в киберспорт а, внедряется глубже что-то, кроме игр, на самом деле, да, и именно поэтому... Да ну, вообще это касается всего, это касается и, и эстрады, и бизнеса, политика. Естественно, политика на самом деле есть во всем, кто бы что ни говорил, но все равно всегда есть какие-то политические интересы. И, наверное, в какой-то степени кто-то имеет право их все-таки отстаивать, но... Не поддерживаю, конечно же, кик капитана команды. Пусть, как вчера, как вчера мы обсуждали, он там и находился на лоу-табе и практически никакого импакта в команде не вносил. Но все-таки кикнуть капитана команды, пусть даже и номинального просто из-за политики ну, такое себе решеница. Гепард забирает Гоши, ситуация 3 в 3, практически точка А, ну, можно сказать, занята, конечно, в полупассиве она сейчас удерживается, игроками обороны. И да, открываться на калаше, это неприятно, Антошка в дым попадает в голову гепарду, Матвейка минус по бэктейку. В соло остается стик, и у стига, кстати, снайперская винтовка. АВП, ну, на ретейке, естественно, как известно, не самый качественный девайс. Но, тем не менее, девайс-то достаточно опасный. Тут как бы много даже не нужно делать. Достаточно просто попасть две пули. Ну, либо ХАЕшку, вот, например, под... Ой-ой-ой, Матвейка! Просто в рубашке родился Матвейка. Ну, не иначе. Фейк по дефьюзу. Ну, и тут, да, глаза разбежались у поляка, потому что увидел неожиданно двух соперников. Ожидал увидеть только одного. Ну, и как следствие, это 3-2. Сколько Эллоу у пацанов? Десятые и девятые уровни все здесь. Конкретно сколько, точно не могу сказать, но все десятые и девятые. Да, насчет эстрады ты в точку. Сейчас в процессе возвращения билетов на Макс Коржа, который 18-го к нам должен был приехать, но отменил. Ну вот, видите, как бы, да, вот такая вот штука. Это вот беда. Беда, к сожалению. Ну, потому что, опять-таки, политика это одно, а, допустим... Поддержка там, например, условная, да, специальной военной операции, которую сейчас проводит Россия на территории Украины. Поддерживает ее кто-то, не поддерживает ее кто-то, так или иначе, да, в общем, все это вот... а Все это очень неприятно бьет по людям, которые абсолютно политику, знаете, болтали, как говорится, на одном месте. Что с этим не поделаешь? Так устроен мир. Выход на точку Б. 3 в 5. Удалось ребятам из России зайти на точку, не потеряв никого из своей команды. Ну а полякам, наверное, лучше, конечно, сейчас уходить, сейвить свои две оставшиеся эмки, так как денег на следующий раунд у ребят не останется. И хочешь не хочешь, а с пистолетами играть как-то не камельфо. О, матвей! Ну, вы, Матвей, даете. Мало того, что соперник мог засейвить эмку, так теперь соперник сейвит АВП. Ну, типа, это куда, конечно, более важный девайс. Нет, пардон. Пардон, не сейвит АВП. Нашли. Нашли гепарда. И Волсин, естественно, засейвится уже во вражеском спауне. Ну, и навряд ли его... Да господи, боже мой. Только хотел сказать, что навряд ли его оттуда выбьют. Однако его все таки оттуда выбивают, дорогие мои зрители. И это 3-3. Видно, Польша лучше играет, чем Россия Ну, я бы не сказал пока, что что это вот можно действительно констатировать факт Касаемо того, как играют поляки сейчас относительно России Лучше или хуже, потому что сыграно всего только 6 раундов И это, ну, очень мало для того, чтобы делать какие-то итоги Давайте хотя бы посмотрим первую половину Чтобы было какое-то понимание Эзик неплохой спрейдаун с двумя головами по волсину и бэктейку Но с Моджо, разумеется, тут вместе со своими тиммейтами уже, конечно, продавили Бомба ставится на точке А, ну и с численным перевесом непонятно на самом-то деле, смогут ли грамотно им распорядиться ребята из России. Вот не совсем нужная перестрелка, в которую сейчас был втянут потрошитель, а, так или иначе, ну, лишило потрошителя большого количества лайфбара. Уже придется от бомбы бежать как можно дальше, чтобы не потерять девайс. Ну и здесь еще, кстати, Стиг, смотри, сидит с шокером, чтобы бабахнуть, да, бабахнуть кого-то. Хитрец. Так, ну давайте быстренько пока что почитаю, что в чатике, пока у нас ребята сейвятся. Так, что тут у нас было? Так, ну, во-первых, Витя, да, Витя, большой тебе привет. А то я с тобой не поздоровался. Хотя сообщение от тебя я видел. Но, как обычно, я его прочитал. Про себя поздоровался, и вслух забыл. Эвольверс, тебе тоже большой привет. Мага, привет. Сколько елоу пацанов это я говорил? Так. Так он, Игл, ему, простительно, лоутап, да и вообще мажор 2021 у него КД был за единицу. Вполне неплохо отыграл. Ну, вот есть люди все равно, которым вот что не говори, а они вот... Простите за выражение, есть такая пословица, да, сыв глаза глаза божья роса, да. То есть, ну, ну сами, сами понимаете, я думаю, смысл этих слов. Объясняй, не объясняй, а человек все равно не понимает. Ну и как бы вот бывает. Привет, стример, Россия вперед! Рустам, привет тебе! Приятного просмотра. Закончился узбекский турнир или нет? Да, Достон закончился. Все матчи можете увидеть и на моем канале. Все они уже отсняты, загружены. И там вы с ними можете смело ознакомиться. 3 в 3, дорогие мои друзья. Попытка захода на точку Б. И здесь легкий недочек. Что странно, достаточно: сначала вылетел Молотов, и только потом начал выходить игрок. Это правильное решение. Но здесь-то сначала вылез игрок атаки, и только после этого вышел, э, вылетел молотов, который должен был вылетать как раз-таки изначально, и под этот молик надо было выходить. Ну, ладно, ситуация, конечно, спорная, ребятам, наверное, виднее. Попытка поставить бомбу, и не успевают, Смоджо, бесподобная игра. Врывается в точку, вырубает двух соперников, и счет 4-4. Взял домашний квасок, какой кайф в жару в нашу. Да, я согласен, тот самый Виктор, я с вами согласен. Горячо, любимый вы мой. вашу жару все что угодно, холодненькое, это всегда замечательно, потому что у вас там, вон, наш эти, как они плавятся, эти, светофоры плавятся, чего уж тут про людей-то говорить. Про политику я понял. Я про то, что ты либо цитировал, либо от себя сказал о Лоутабе. Не-не-не, это я... Это было в конце трансляции вот не то вчерашний, не, ну, то есть не то во вторник это было, не то в понедельник. Один из зрителей сказал как бы, что типа кик бумачи это нормальное явление, потому что он в принципе, ну, такой себе как бы игрок. И я сказал, что неважно какой он там игрок, он ингейм-лидер. Что хочешь против этого говори, но факт остается фактом. Он, черт возьми... Капитан команды. И кикнуть его просто так, из-за того, что там что-то в политике не то, ну, это хранить команду, хоть частично даже. кто он чемпион, Саня? Ну, Бухара один, Достон. Вам же писали в самом начале. В принципе, любая жидкость, Сань. Ну, да. Это безусловно. А, выигранный раунд или не выигранный а, Вернее, выигранный, но кем будет а, выигран этот раунд Пока непонятно, ситуация равная один в один Но поставлена бомба И, конечно, вроде бы позиционный перевес у игрока из России Но поляк при этом может поймать очень хорошие тайминги И ловит он, к сожалению, к моему величайшему Не самый хороший из всех возможных В перестрелке поучаствовать ему не удалось Потому что а, выбросил смачок Не совсем вовремя, так скажем в результате Россия вырывается вперед на небольшое количество раундов. Всего-то навсего, опять же, на один, как в начале поляки вырывались. Теперь э, россии, э, россияне вырываются. Ну, собственно, я же говорил, что тут чехарда, и очень сложно понять, кто э, сильнее. Но важно, что у поляков закончилась экономика, и этот раунд они сыграют с пистолетами, ну и первыми арморами частично. 5-7, P250, и все, что нужно для счастья, вроде бы как, у поляков есть. Но позиционно, конечно, они отдали точку А, да и все перестрелки проиграли. Гепард. Гепард очень каверзная позиция. Хедшот по Антошке. И Калаш переходит в руки польского игрока. В общем-то, и позиция, кстати, для польского игрока пока не потеряна. Но его сейчас будут с двух сторон зажимать. Как-то странно сейчас, честно сказать, конечно, ребята из России зажали гепарда с двух сторон. Ну да ладно, это такие стратегические, наверное, упущения. Какие-то несостыковочки. Гоши. Ну, не, не без труда, конечно, но все-таки убил Стига. Счет 6-4. Сейчас на это месте будет... А, на, на его месте, на месте Бумуча, в смысле, будет SDI. Посмотрим, что будет, но говорит, что нави конец слишком рано. Ну, я не думаю, что им прям конец, но... Но все равно, пока будет притирка и нового игрока, даже неважно, насколько он хороший, все равно нужно, чтобы ребята друг с другом сыгрались, начали понимать друг друга. И это все, опять же, займет время. Ну, в ближайшее время, мне кажется, что э, не стоит ждать каких-то серьезных побед от Нави. Какие-то, да, естественно, матчи они будут выигрывать. Я ж не говорю, что они будут руинить абсолютно каждую катку, но побеждать будут реже, чем проигрывать, скажем так. Ну, благодаря дыму, который накинул, кстати говоря, Гепард. Парадоксально, да? Гепард накинул дым. И потрошитель из-за этого дыма выжил. Потому что, если бы не этот дым, по сути, сейчас могло бы произойти э, с потрошителем страшное. Език, хорошая реакция. ДА им тоже достаточно неплохой. Два минуса. И это позволяет коллективу из России сравняться со своими соперниками по количеству э, живых игроков. Минус от Матвейки на точке Б. Ну и очевидно, что, конечно, начинается выход именно на эту точку. Будет поставлена бомба и будет, опять же, ретейк в исполнении польской пятерки. Ну, а точнее, польской двойки уже, простите меня, Гепард! Ну, Эзику главное не высоко. Эзику главное не высовываться, на самом деле, для победы. Надо было сидеть как можно дольше. Ну, окей, не удалось. 6-5. Не все же ребятам из России выигрывать э, раунды. А поляки тоже должны какие-то матчи, где-то какие-то моменты, какие-то перестрелки вытаскивать. И... и вот это одна из них. Толстячок был капитаном, это правда. И еще с чем не поспоришь, он профессиональный игрок. Да-да-да, вот про что я и говорю как раз-таки. То есть, хоть его и, ну, кикнули, неважно, насколько он показывал какие-то результаты, да, важно понимать, что он делал в команде, да, он был как бы лидером команды, ну, условно говоря, да, так названным лидером. Поэтому все равно, конечно, это большая потеря для коллектива. Организация это по барабану, а для коллектива это все равно потеря. Даже по себе, помню, вот была у меня команда, играли мы все дружно в кэсик, на любительском уровне, не на профессиональном. И то, если у нас один игрок какой-то менялся, или кто-то уходил, или его кто-то приходил заменять, все, это же уже совсем не та команда и действие, как минимум, одна из точек всегда проседает. Из-за непонимания того, как кто-то с кем-то должен играть в паре. Отличный хэдшот от Гепарда, минус по Гоши. ну и тут, наверное, Антошка не выиграет, конечно, насколько бы Антошке не хотелось выиграть э, этот раунд, но 1 в 3, как говорится, против математики не попрёшь, да и ещё, опять же, сам себе накинул дым, из-за которого не увидел Волсена. 6-6. Это запись игры или сейчас играют Эвольверс? Это запись. Очередная временная ничья, дорогие мои друзья Прикол, прикол на самом деле Действительно, жгучий матч В целом И одна команда, и другая играют на достаточно равных, я бы сказал, вот таких э ступенях развития команд, если можно так выразиться. Стика Гепард по минусу. У ребят из России нет экономики и вынужденный экономический раунд. И пока что только один минус на этом экономическом удается сделать. Зато потеряна уже почти вся команда. Успешный экономический, иначе не скажешь. Какая тут сторона сильная? Ой! Ведь э, я бы, наверное, сказал оборону, но это вот лично мне так кажется. Официальную информацию, кстати, я к своему величайшему стыду ни разу не чекал. Но я думаю, атака все-таки здесь послабее, чем оборона. Ну, так чисто... Э... Из соображений обычной логики Поляки выигрывают седьмой раунд И в общем в чем заключается эта логика да? Обычно как получается то Команда является Страна вернее является сильной В том случае если ключевые позиции На каких-то точках Занимаются игроками обороны первее Ну допустим оборона будет сильнее На вертига если Оборона первее оказывается на важных Позициях да то есть и атаки Приходится их Выбивать. Вот, например, на карте DAS 2 атака первей занимает ключевые позиции, и именно поэтому они там сильнее. А вот, условно говоря, на Инферно оборона занимает ключевые позиции раньше, и поэтому там они тоже, как говорится, в дамках. Но вот здесь, мне кажется, что все-таки ключевые позиции первее захватывают именно, ну, в конкретно данном моменте поляки, то есть оборона. Смоджо и Стик отстрелялись по соперникам, и один минус последовал в ответ от Гоши. Ну, Гоши, естественно, уже, кстати, в числе погибших, поэтому ситуация пока что неравная, и поляков больше. При этом, мало того, что поляков больше, у них еще и э, перевес позиционный достаточно серьезно имеется, но это уж помимо количества живых игроков. Волсин забирает Эзика, под точкой Б у нас катается перекати поле. Ребята из России по-прежнему... Получают люлей под точкой А, но уверенно э, идут по направлению этой самой точки. Ну вот вам, пожалуйста, минус от Волсина. Последним остается Антошка. Хорошая голова, но только пора бы... Антошка, Антошка! Иди копай картошку. 8-6, дорогие друзья, последний раунд первой половины. И первую половину поляки, надо признать, не без потерь, не без труда, но все-таки выигрывают. А у ребят из России есть вариант выйти на 9-6 в случае поражения в раунде. Ну и, разумеется, никто не отменял 8-7. Ну, конечно, 8-7 в данной ситуации менее достижимая история, потому что ну, с деньгами... Есть определенные трудности. Два Калаша Галил и два МАГ-10 не самый качественный бай. Но, тем не менее, это все-таки какой-никакой бай. Хоть не с пистолетами. И на этом, как говорится, спасибо, Гоши! В неожиданной, по всей видимости, позиции появился для XD-стига. Ну, а как результат, это позволяет игрокам из России выйти на точку Б. Но вопрос, удастся ли на ней остаться. А понятное дело, что тут будут перестрелки Естественно, поляки сдавать эту точку не планируют Ситуация 2 в 2 Упрощается все немного происходящее, но помимо упрощения начинается перетяжка от игроков атаки на точку А. Вопрос, успеют ли они первее оказаться и окопаться на этой самой точке, поставить бомбу? Естественно, нет, да, потому что оборона в любом случае здесь перетяжку устроит быстрее. Что в очередной раз, опять же, констатирует факт того, что э, оборона на этой карте все-таки чуть-чуть сильнее, чем атака. Потому что даже перетянуться с точки А на точку Б у обороны уходит на это время гораздо меньше, чем у атаки. Ну, поставлена будет бомба. Это само собой нет. Пока что еще не факт. Неплохая ХАЕшка, кстати, сейчас прилетела. Гепард минус потрошитель. что, Эзик... Не залетает у Эзика в результате 9-6. Ну, неплохая первая половина, хочу сказать. Винстрик uh, от поляков, конечно, под конец uh, порадуют, наверняка, польских болельщиков. Uh, пять раундов кряду ребятам удалось взять, ну и как следствие с достаточно неплохим перевесом уйти во вторую половину. Ну теперь у нас смен сторон, поляки будут атаковать, посмотрим уже теперь на действия России в обороне. Во всяком случае в атаке блеснуть не удалось. Фига, тип за Россию втопил, не говори. Но, видите, ладно уж, можно было такой... Хотя... Ну, хотя, наверное, можно было, да, в принципе, удалять в какой-то степени. <клес> Достаточно просто... Кокушибо. Надеюсь, правильно прочитал ваш никнейм. Вы можете написать, просто не нужно спамить, да, поэтому... Спам все таки в чате не приветствуется. Ну и вполне себе ожиданно, ожидаемо, вернее, что... Ваши сообщения были удалены. Главное, что вы не забанены, и вы можете все еще писать. Пистолеточка во второй половине осталась за поляками. Как вы могли заметить, абсолютно легко поляки взяли точку «Б» абсолютно легко добились на ней победы. Ребятам из России предстоит еще теперь потеть во второй половине. Это, конечно, будет попроще потеть э, в сильной стороне, как говорится. Ну вот сейчас стакнулись на точке А, и в целом, надо признать, игроки из России угадали выход именно на точку А. Но стак, конечно, получился, ну, просто... Мне даже сказать нечего. Зачем стакаться на точке, если половина команды смотрит куда угодно, но не туда, откуда могут выйти соперники. Вопросики. 11-6. временное, он бы явно не остановился. Ну, скорее всего, да. Но все-таки можно было ему написать, например, типа не спамьте, многоуважаемый. Кто помнит легендарную карту Мэншн? Время было целыми днями катали на нем. Да, согласен, согласен на все сто процентов. Карта замечательная и очень и очень крутая. Минус от Эзика и Антошки. Ну, вроде как-то более-менее благополучно. Хотя бы в этом раунде у ребят из России получается обороняться. Я уже думал, вторая половина пройдет прям совсем под польскую диктовку. Но, видимо, борьба все-таки будет. Хотя, однако, поляки показали себя как команды готовая побеждать в этом матче. Чего, к сожалению, пока нельзя сказать о э, команде из России. Под молотов выкуривают Гоши. Сайда Смоджио! Как же играет этот... Польский убивашка. Антошка. Один против двоих. Ну, тут, как говорится, или клатч, или кик. Вариантов не очень много. Ну, по вылетевшей хаешке становится понятно, что соперник в сайде. Оп! Неожиданный поворот судьбы для Антошки. И в результате Антошка просто проторговав лицом отдал раунд. 12-6. Такая беда. Саня, ты узбек? Сарвар. Нет, я русский. Привет тебе, Саня, по-моему, ты прокомментировал за неделю больше пяти игр, если я не ошибаюсь, удачи тебе а, Алихан, приветствую, да, ну как, как сказать, за эту неделю я комментирую в понедельник Два матча было, во вторник два матча, сегодня пятый получается Но если по картам, то это девятая карта за эту неделю А так вообще суммарно за две недели я уже прокомментировал больше 20 карт Это уже 23 по-моему, если я не ошибаюсь а так, да, последние пять дней я комментировал лан турниру с Узбекистана. Поэтому КС в последнее время на канале действительно много, но это и хорошо. <coughs> ну что, очередные размены вроде бы как ушли в сторону России. Ну, численным перевесом, во всяком случае, да. Но позиционно пока очень сложно сказать, на самом деле, что у России может быть какой-то здесь перевес. Скорее, его все-таки нет. Ну, минус от потрошителя по ну а вот уже второй минус от потрошителя по бэктейку. Теперь уже очевидно, что перевес не просто численный, но еще и позиционный. Ну, конечно, ребята умудряются на ровном месте спотыкаться. Эйзик отдался просто под гепарда. Ну, а потрошитель сделал еще один фраг. Я не успел посмотреть, простите, сколько фрагфон он сделал. Но количество достаточно большое. Попа в поте начинается у наших. Да, Торонто, есть такое, да. Теперь придется потеть. Отыгрывать сначала... 5 раундов для того, чтобы сравняться, да. При этом еще неизвестно, сколько за это время будет отдано раундов еще. А полякам, между прочим, всего-то нужно 4 раунда забрать для того, чтобы побеждать. В то время как ребятам из России нужно забирать аж целых 9. И разница очень большая. Но команда из Польши сейчас немножко сплоховала при выходе на точку Б. откровенно говоря. Имея вполне неплохой бай-раунд, Большое количество достаточно гранат. Решили сыграть... Не очень осторожно, давайте, наверное, я выражусь именно таким образом, я не скажу, что там было сыграно плохо, но вот неосторожно, я думаю, это подходящее э, выражение для того, чтобы описать, что сейчас делали поляки под точкой Б, во-первых, они как бы не совсем в свойственной манере пытались зайти на точку Б, да, едва ли не через вражеский респаун, ну, и как следствие... Естественно, можно было ожидать, что там будет весьма неплохое скопление ребят из России Поэтому и говорю, что поляки сыграли не совсем осторожно Можно было сыграть куда более грамотно, но ладно, уж как сыграли, так сыграли Но пока что X-Stick, X-D-Stick последний остался И он по-прежнему также идет на точку B Ну что неудивительно при учете потерянной бомбы именно на этой позиции ну и открывашка такая себе получилась, откровенно говоря, конечно, у XD Stiga. Он почему-то думал, что точно кто-то будет сидеть на лестнице, забыв, видимо, что кто-то может присесть и под нее. Ну а на табло 12.8, и, дорогие друзья, пользуясь случаем, хочу сразу сказать вам, что будет завтра. На канале завтра будет проходить шоу-матч между командой с паблик-сервера ProMiasa и командой с паблик-сервера ProMiasa. Э вот. Господи, про мясо против уютный паблик. Матч будет проходить в формате 10 на 10, и встреча будет проходить в формате Best of 1. Ивент uh, этот будет в 18.00 по московскому времени, поэтому обязательно приходите. Ну и так, для справочки, обе команды представляют Российскую Федерацию. В общем, если кому интересно. А Кокушиба, ничего страшного Не извиняйтесь, вы не знали Мы разобрались, вы больше не спамите А, а мы к вам очень приветливо И дружелюбно будем относиться Миролюбие Это самая главная черта Которая должна быть у каждого человека Воинственным быть плохо. Минус от Волсона, минус от Антошки в ответ. Ситуация 2 в 3 с перевесом пока что за Россией, но перевес этот численный, позиционный перевес. Однако ушел в сторону поляков, и причем ушел достаточно достаточно уверенно, но всего-навсего один Гоши, поднявшись на лестницу, сделавший дабл килл, приносит 9-й матчпоинт своей команде. Медленно и уверенно ребята из России пытаются отыграть матчпоинты Которые они сейчас, в общем-то, не сейчас, точнее, которые они до этого проигрывали. Винстрик у поляков суммарно насчитывает 8 раундов. Ну, а пока поляки брали эти 8 раундов. Очевидно, что ребята из России как-то пытались... Не знаю, я не знаю, что они пытались там делать. Они пытались отдать хотя бы поменьше раундов, но отдали 8. 8, конечно, большое количество. А теперь выход на Б, но, естественно, без, без девайсов с пистолетами. С пистолетами все достаточно просто. Потрошитель очень странно, кстати, отдался вот в подобном моменте. но ну, отдался, ладно, уж, как говорится, бог бы с ним. Но пистолеты, когда вы видите быстрый раунд э -э -э с диглами, с тэками, неважно. Ну, ведь достаточно простая стратегия должна выстраиваться у игроков обороны на это. Они должны просто держаться как можно дальше от оппонента и не позволять ему реализовать пистолеты, Чего, к сожалению, не сумел понять потрошитель на старте раунда. Ну и поэтому погиб. 12-10. Наши долго запрягают. Кстати, да, это, наверное, наша национальная черта. Долго вот, вот в раскачку. Ну не зря же тотемное животное медведь. Да, это такой вот... Еле-еле все вот такой спит полгода. Такой вот весь он из себя... Не очень мобильные, но зато, когда его разозлишь, начинает ломать все, что видит Гоши! О, видите, вот Гоши, типичный медведь Трипл килл в исполнении игрока из России Ответка препоследовала от поляка, разумеется И минус сделал бэктейк Также, кстати, погиб и Эзик Ну, а ситуация стала 3 в 2, опять же, с перевесом по-прежнему за командой из России Но вот поляки в целом... Ну, как минимум один поляк, это будем так вот говорить, бэктейк. Ну, может, что-нибудь здесь на самом деле что-то интересное сделать. Если позиция его не будет чекнута а, своевременно, то потенциально ребята из России могут получить огромные проблемы на точке А. Ну, вроде Матвейка играет на чеке этой позиции, но не, не, ну, максимально не тайминговые флешки удается ему выкидывать. Благо, что рядом был Антошка и подстраховал, иначе бы раунд можно было бы и потерять вовсе. Двенадцать-одиннадцать. Десять на десять. КСГО. Первый раз слышу, что 10 на десять играют. Uh, ну что, если будет время, посмотрим. Uh, нет, uh, завтра будет один и шесть. Привет, Саня, ты самый лучший комментатор. Удачи тебе и твоим близким. Спасибо большое, Сеня. Спасибо вам большое. Очень приятно слышать похвалу. И вам большого большое здоровья. Хорошо, что у вас нет счетов на турнире. Их и не должно быть. О, Андрюх, Андрюх, Андрюх, привет. Блин, не увидел твое сообщение. Прости, пожалуйста, Андрюх, привет, привет. Как, как ты, как дела? Где сейчас находишься? Как же тухо вообще у тебя? 4 в 5. Россия делает, опять же, шаг назад, типичный, наверное, для тех самых медведиков. Вроде бы что-то попробовали, конечно, сделать. Раунды забирали какие-то, но потом на ровном месте. Сдали Антошку, который, между прочим, предыдущий раунд затащил. Ну, и все, и разменивать за него не пошли. может быть, конечно, в данном контексте размены и были не нужны. Матвейка подстрелил сейчас Экстига, Потрошитель ответный по волосину. Ну и да, минус от Смоджо, как Ой-ой-ой, Потра. Потра такой игрок, который. Включается тоже достаточно редко, но если включился, практически никогда не выключается Ну, говорю это потому, что неоднократно видел, как он играет и еще со времен Counter-Strike 1.6 Игрок очень хороший, что самое главное, стабильный То есть у него есть та черта, которой нет у многих игроков И она очень важна, это стабильность ну и вот в очередной раз потрошитель квадрокилл — это уже второй или третий за этот раунд, за этот матч, простите. Ну и, собственно, 28-2.17 в статистике у Потры Я не голословен. Привет, Саня! Как только узбекистанский ланд-турниры закончились, в аудитории меньше стало. Ну, разумеется, это вполне себе логично, что э, узбеки больше хотят посмотреть все-таки узбекский Counter-Strike, да? чем польский и русский, так скажем, да, поэтому, наверное, вот такая ситуация, но тем временем у нас 12-12 и ребята из России дошли до э, временного ничейного результата, сумели нивелировать тот самый винстрик, насчитывающий 8 матчпоинтов у поляков, взяв уже свой винстрик, насчитывающий 6, но сейчас готовится очень массированная такая раскидка точки Б. И выход, разумеется, будет именно на нее. Гоши расстреливает гепарда, который немножко неудачно открылся. Но целью гепарда, разумеется, была диверсия со спины. А выход-то основной как был, так и пойдет. На точку Б. Потрошитель. Стрелял в одного, попал в другого. Красиво, красиво. Два минуса. Снайперская винтовка. У Стига остается. Ай, как же не залетела-то пуля. Но залетел на узум. Один против двоих. Залетела флешка, которая, ну, очевидно, конечно, никого не ослепила. Стик. Меняет немного позицию. Игроки обороны сидят э -э, в закрытую и особо никуда не лезут. Но вот теперь поляку, конечно, открываться будет очень проблемно. Потому что увидели, что он вот забежал за уголочек. И Эзик не позволил сбежать сопернику. Тем самым Россия врывается вперед. На один матчпоинт пока что всего-навсего. Солнышко мое любимое, Света, приветик тебе. Приветик. Ну что, 13-12, винстрик, уже теперь 7 матч-поинтов у ребят из России, и тут, походу, дело для поляков пошла ответочка. Даблкил на меду, неплохое начало для ребят из России, и достаточно посредственное для поляков. Поляки! Поляки! Ну как так-то? Как так-то? 12-14. Начинается закрепление перевеса, ну и при этом при всем 27-й раунд на ваших экранах. То есть тут как бы... Очень тяжко будет сейчас на самом деле вот прям схватить... <свот> За жабры друг дружку. И кто-то все равно должен выиграть. Но любая ошибка может привести к поражению. При этом надо опять-таки понимать, что у польского коллектива сейчас нет экономики. И в руках всего-навсего один Галил. И в руках он у... Бэктейк, а остальные же играют, ну, МАК-10, пистолеты. Это все, опять-таки, достаточно стандартное э, развитие событий для игроков атаки. Но точка Б сдана. И, наверное, сдана она для того, чтобы выбить ее, да, я так понимаю. Хитрый план, и Россия забирает 15-й раунд. И, соответственно, это матчпоинт, дорогие мои друзья. Один раунд коллективу из России для победы полякам. Три раунда до овертаймов. То есть тут уже, как вы понимаете, поляки победить в основное время не могут, но могут вывести Воверы. Удастся ли вывести воверы? Вот этот вопрос совсем уже другого характера. Но у нас в очередной раз попытка выхода на точку Б начинается с прокидкой именно этих позиций и Потра, благодаря вражеским флешкам, все-таки не сумел сделать минус и опять-таки надо отдать должное полякам, которые, ну, знают, что такое гранаты и как их нужно раскидывать. А вот Гепард, видимо, не думал, что кто-то сейчас там будет сидеть э, за цементом и в результате из-за этого численный перевес съехал только что на сторону России. Под точкой А абсолютно практически никого нет. Ну где-то там, конечно, какие-то локальные поляки ходят Ну и начинается планомерная перетяжка, между прочим, по точку А Ну тут перетяжка получилась такая себе 2 в 5 ситуация для поляков Гоши Полез за фрагом Гоши Полез за фрагом и из-за этого погиб 16-12, дорогие друзья, победа команды из России Поляки, увы, ах Но проигрывают в этом противостоянии Хотя держались довольно-таки круто